Так, демонтируем печку мы, Харви. Все, пришла в негодность. Видюшку я выкладывал. Теперь у меня другая как бы дилемма. То есть это уже касается бани-бочки. Хочу посмотреть, что у них под плитой, под это. Вот это, что я и боялся. бани бочки. То есть под печкой Доски, доски сгнили, сгнили доски. Хотя я сюда проливал, конечно, антисептика. пытался здесь лежала вот эта вот, как она называется, противопожарная плита. То есть под нее как бы особо не замоешь. И видно вентиляции, которые в остальной бане работал. Здесь не хватало. То есть местами практически доска сгнила, доска сгнила, я думаю насквозь, подлезем снизу, посмотрим что делать и будем здесь делать какие-то накладки, да, вот значит пошла между досками, Такая вот хрень у нас теперь образовалась. Это печальненько. Ну ничего, восстановим. Как бы, знаете, доски перегнили, но целостность конструкции как бы есть. Еще поэтому сейчас будем все здесь медным купоросом и прочими антисептиками вымачивать, выдрючивать и как-то восстанавливать. Подробней расскажу. Что с этим у нас получилось ну да под печкой слабое место все-таки здесь постоянно и вода наливалась из горячего нагревательного бачка и лили народ на каменку соответственно иногда заливали так что она проливалась насквозь я будем что-то делать в целом, поправимо. Я боялся, что вообще перегниют доски пополам. И, соответственно, пол уйдет. Нужно будет делать какой-то дополнительный пол, что заниматься не хотелось. Ну, вот так вот. Баня 8 лет. 8 лет За 8 лет доски под печью сгнили. На процентов шестьдесят, наверное.